Государственная телерадиокомпания Новости" в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Внесены изменения в водный кодекс и закон о воде с целью урегулирования вопроса платности водопользования. Представительство МВД Кыргызстана в России призывает соотечественников, нарушивших сроки пребывания, воспользоваться миграционной амнистией. Ее сроки истекают 22 апреля. Российские инвесторы готовы рассмотреть конкретные предложения по сотрудничеству от предпринимателей Ошской области. После вакцинации от столбника и дифтерии в Баткенской области 15 детей оказались в больнице. Двое из них попали в реанимацию.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 В Ленинском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 14 обвиняемых. Им всем, включая экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют обвинения по статье «Коррупция». Ущерб государству по уголовным делам, где проходят бывшие градоначальники, оценивается в 94 восемьдесят 884 тысячи сомов. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы. Сегодня в Ленинском районном суде должен был состояться очередной процесс по делу экс-мэров столицы Кубанышбека Кулматова и Албека Ибраимова. Однако судебное заседание в очередной раз перенесли в связи с неявкой защитников обменяемых. Следующий процесс состоится через неделю 17 апреля. Напомним, окончательное обвинение по статье «Коррупция» предъявлено бывшим мэром города Бишкек Кулматову и Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС-мэрии города Бишкек и руководителям аффилированных с ними частных компаний. Ущерб государству по уголовным делам, где проходят бывшие градоначальники, оценивается в 94 миллиона 884 тысячи сомов. Ибраимову Албеку предъявлены обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 166, 303, 205, 320, частями 1 и 2, 2, 2, 2, 3, 4. У Кыргызской Республики Кончупек Кулмату предъявлено обвинение э, статьями 303 части 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В Кыргызстане с момента обретения независимости достаточно долгое время многие чиновники приходили во власть, чтобы нажиться за счет народа и государства. Но теперь, как отмечает политолог Уросбек молдалиев с началом жесткой борьбы с коррупцией, сложившаяся за долгие годы порочная система должна быть разрушена. И каждый, кто не чист на руку, рано или поздно предстанет перед лицом закона. Вот эта безнаказанность, беззаконие рождает вседозволенность. Они знали, что друг друга будут, вот, вот по той схеме, которую предыдущая власть строила, э, так называемую своего рода пирамиду, что то они будут останутся, парламент, их фракция, э, премьер-министр, их ставленник, президент тоже будет к СДПК, и никто не будет этими вопросами заниматься, потому что э, во главе силовых структур тоже их люди. Поэтому они, они и не думали, что вот какое-то будет наказание. Все дела, в которых фигурируют чиновники, укравшие народные деньги, должны быть доведены до конца. А виновные должны понести заслуженное наказание, отмечает политолог Кубанчбек Чекиров. По его мнению, только так руководство страны может заручиться поддержкой населения в борьбе с коррупцией, что в свою очередь повысит уровень доверия к власти. Если их вину докажут, тогда они должны отвечать по всей строгости закона. По всей строгости закона. Закон для всех одинаков. Хоть он мэр, или министр, или депутат, или премьер-министр, или президент, мы все равны перед законом. Если у них, еще раз я повторяю, обнаружатся коррупционные элементы, коррупционные элементы, если правоохранительные органы докажут их вину, тогда они должны отвечать по всей строгости закона. То есть вор должен сидеть в тюрьме. Борьба с коррупцией – дело не из легких, особенно, когда в поле зрения компетентных органов попадают действующие и бывшие высокопоставленные чиновники. Ведь они наделены определенной полнотой власти и при совершении противоправных деяний стараются замести следы. Но, тем не менее, в Кыргызстане борьба с коррупцией стала набирать обороты. И это в очередной раз говорит о том, что руководство республики проводит действенную и целенаправленную работу в борьбе с этим социальным злом. Тимур Турар Бишкек. Депутат Исхак Масалеев призвал коллег создать новую коалицию большинства. Об этом он заявил сегодня на заседании Жигурку Кенеша. Все фракции должны объединиться. А в коалиции не должно быть СДПК. В свою очередь, лидер парламентской фракции СДПК Сомур Кулов считает, что фракция может оставаться в составе коалиции парламентского большинства. В коалицию большинства входят фракции СДПК, Кыргызстан, Бирбол, Республика, Атаджурт.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 На сегодняшний день 47 государственных органов подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия Тундук. Обеспечен обмен данными между 16 гос. органами. Об этом сообщил председатель Комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыт Шашимбиев. Цифровизация, развитию которой посвящен этот год, включает в себя все сферы жизнедеятельности страны, вплоть до оказания государственных услуг, предоставления различных справок и документооборота, чтобы облегчить жизнь граждан. О том, что сделано по цифровизации в Кыргызстане и что еще предстоит сделать, смотрите в следующем материале. Развитие цифровой трансформации в Кыргызстане проходит на национальном уровне. Для этого была принята специальная программа «Цифровой Кыргызстан», рассчитанная до 2023 года. Подписывая данную концепцию, президент Сорун поставил перед госорганами задачу сделать Кыргызстан страной развитого информационного общества и цифровых технологий. В частности, это включает вопросы перевода в электронный формат всех государственных услуг, это включает в себя оптимизацию э, системы предоставления услуг населению и бизнесу, а также исключение процессов личного требования справок для того, чтобы граждане имели самые максимальные комфортные условия для получения этих услуг. В Кыргызстане существует 161 разновидность справок. Специалисты подсчитали, что, чтобы получить их все, гражданину придется заполнить 570 документов. Одна из задач цифровизации – исключить излишние бюрократические проволочки. Для этого был создан государственный электронный портал услуг www.portal.srs.kg. Работа идет. Планомерно, я не скажу, что мы отстаём от графика, в принципе, работа много уже выполнено. Государственный электронный портал услуг с октября месяца работает. На сегодняшний момент 56 государственных услуг и сервисов уже готовы к выпуску. Мы планируем, что через две недели мы портал запускаем в промышленном формате, для того, чтобы население уже начало пользоваться этими услугами. В Соколукском районном управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество необходимую справку выдают в течение получаса. В какой области зарегистрирована недвижимость не имеет значения. Госрегистр благодаря электронной базе данных получит всю необходимую информацию, а пользователь получит документ без волокиты и долгих очередей. Я пришел за справкой, чтобы зарегистрировать земельный участок. Сейчас госрегистр работает хорошо. Справки берем через единое окно. Нет никакой суеты очередей. Думаю, инициатива президента о развитии цифровых технологий уже начала доходить и до простых людей. Теперь нам предоставляют госуслуги так же, как в столице. лайк что Раньше многие жители регионов считали, что цифровизация – это только для горожан, и до села она не дойдет. Но по словам директора Госкомитета информационных технологий и связи, сегодня проводится вся необходимая работа по развитию цифровой инфраструктуры в регионах, в первую очередь по проведению качественного интернета. В этом нам поможет Всемирный банк и его проект Digital Casa. Этим проектом мы даем возможность операторам, чтобы они именно на уровне, именно как в больших городах, на селах тоже было такое же оборудование, с такой же скоростью предоставлялся интернет. Этот проект у нас уже начался, сейчас идет отбор в отдел реализации проектов, и именно эти компоненты начнут работу в этом году. Но для того, чтобы население страны ощутило положительные стороны цифровизации, все государственные органы должны присоединиться к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». На сегодняшний день 47 госорганов вошли в систему, а 16 из них уже в полном объеме обмениваются информацией в режиме онлайн. Эффективность подобной взаимосвязи ощутили на себе многие граждане, которые обращались в центры обслуживания населения не только в столице, но и в регионах. Раньше, чтобы получить паспорт, нужно было поехать в одно учреждение, потом в другое. Потом снова сюда. Теперь все делается на месте. Здесь заполняем документы, сдаем и получаем паспорт в назначенный срок. Все проходит очень быстро. Напомним, что вся проводимая работа в рамках цифровизации страны направлена на ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий. Кроме того, цифровизация позволит Кыргызстану повысить конкурентоспособность по сравнению с другими странами. Мадина Низамова в 2018 году объем производства продукции в горнодобывающей отрасли сложился в сумме 19 миллиардов 800 миллионов сомов. Объем добычи полезных ископаемых по сравнению с 2017 годом увеличился на более чем 8%. Кроме того, что по показателям прошлого года было добыто 20 тысяч 400 килограммов золота на общую сумму в 50 миллиардов сомов. Каковы планы в развитии и перспективы развития горнодобывающей отрасли? В этом году узнавала Айтулкун Сулпуева. Кыргызстан располагается на одном из крупнейших месторождений полезных ископаемых в Азии. Страна богата минеральными ресурсами, хорошо известна своими запасами золота и месторождениями редких металлов. Горнодобывающая сфера является одной из бюджетообразующих отраслей и вносит большой вклад в развитие экономики страны. Конечно, есть крупные месторождения скумптор золота, но кроме него есть у нас крупные предприятие «Татал-Двухлевая Джируй, который должен войти в 2020 году, тоже достаточно хорошие объемы, есть в этом направлении хорошие работы. Здесь, кроме золота, у нас есть очень многие месторождения, это месторождения редких земельных металлов, которые последние годы очень спрос на них очень в мире возросла Кроме того, есть вольфрам, олова, медь, алюминий, и кроме этого еще нерудные материалы, тоже песок, тоже камни и прочее. О том, что горнорудная промышленность нашего государства развивается с каждым годом, говорит и объем экспорта. Только за прошлый год наша страна экспортировала свыше 5000 килограммов золота, 13 600 кг серебра, свыше 10 тысяч тонн медиа, а также 71 тысячу тонн концентратов. Кроме того, в прошлом году была выдана 2531 лицензия, из которых 1262 были выданы на разработку, 1001 на разведку, а также 268 на поиски месторождений. На сегодняшний день работают в горной добыче работают э, порядка 11 тысяч человек. Э, и э, бюджет э, направлен на налоги на 11 миллиардов сом по итогам 2018 года. Но также надо, нужно отметить, что у нас махмал золото проставило, и вот 27 марта подписано соглашение, с институционной группой «Мансон» о том, чтобы там запустить совместное предприятие и возобновить работу на махмал золота. Да? Важно отметить большую роль золотодобывающей отрасли в экономике нашей страны. По показателям января и декабря прошлого года компания «Кумтор» было произведено более 16 600 килограммов золота на сумму более 46 миллионов сомов. В прошлом году в республике дали, бюджет дали 139 миллионов долларов метра, по нашим расчетам, 20% валовой продукции бюджет, таковых на сегодня ни одной предприятий от значит Таким образом, гурнодобавшие отрасли показывают, что дают хорошие результаты. Хорошие показатели за прошлый год дала и угледобывающая отрасль. Добыча твердого топлива по сравнению с 2017 годом увеличилась на 430 тонн, а объем промышленной продукции составил 2893 миллиона сомов. На сегодняшний день, по результатам 2018 года, мы произвели порядка 2 миллиона 300 тысяч тонн угля. Если потребность нашей страны составляет где-то 2,5-3 миллиона тонн, мы как бы приближаемся к этому уровню и можем сказать, что если мы будем дальше так работать, в ближайшей перспективе мы можем полностью закрыть потребность в угле кыргызским. Отметим, для развития горнодобывающей отрасли в этом году поставлены большие задачи. В скором времени планируется введение практики оформления прав недропользования по принципу единого окна, а также внедрение информационной системы предоставления лицензий на разведку, разработку месторождений полезных ископаемых посредством системы межведомственного электронного взаимодействия Тундук. Улу, ЛТР, Бишкек. В Свердловском районном суде города Бишкек началось открытое заседание по делу модернизации бишкекской ТЭЦ. Прокуроры зачитали обвинительное заключение бывшим премьер-министром Сапару Исакову Джантру Сатабалдиеву. Напомним, по факту коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека государству был причинен ущерб на общую сумму 5 миллиардов 439 миллионов сумм. Это громкое дело было расследовано специально созданной парламентской комиссией. Но бывший премьер-министр Сапар Исаков, который является главным фигурантом дела, считает, что... Все обвинения в его адрес необоснованы. Кыргызстанцы, в принципе, привыкли к эмоциональным высказываниям Алмазбека Атамбаева. Они их слышали не раз, но заявление, которое он сделал 7 апреля, стоит особняком, и оно заставляет общественной стороны глубоко задуматься. Ведь, по сути, в этой речи он открыто заявил, на какие шаги способен ради того, чтобы защитить свои сугубо личные интересы. Самым печальным является тот факт, что Атамбаев своими призывами разделяет не только свою партию, расхваливая только приближенных к нему сторонников, а остальных депутатов, при этом показывая в худшем свете. Но его слова разделяют и страну на север и юг об этом говорят многие эксперты политологи около него там маленькая кучка которую там непосредственно близко находится и остальные там дармоеды которые там любой день кабулу зарежешь они придут покушают вот такая ситуация у него ничего не выйдет и то, что там за за то что там он сейчас основной нажим делает на разделение людей на севере и на юг за это надо за это разделение надо наказать самого аатааева пытается оправдаться в своих действиях не только Атамбаев, но и вся его команда, которая по уши погрязла в коррупционных делах. Обратимся, например, к реконструкции Бишкекской ТЭЦ. Если когда-то Курбамек Бакиев запланировал ремонт теплоцентрали, который обошелся бы на сумму в 150 миллионов долларов, то приближенные Атамбаева провели реконструкцию ТЭЦ на 386 миллионов долларов. При этом средства были использованы нецелевым образом. Эта модернизация прошла, мягко говоря, по завышенным ценам. Именно чрезмерная алчность группы лиц, ранее стоявших у Власти нанесла ущерб государству в 5,5 миллиардов сомов. Без тех, технико экономического обоснования э, начали ее реконструировать. И цена, э, на мой взгляд, тоже, просто вот как э, образно говоря, 386 миллионов это слишком многовато. Слишком многовато. Если учесть только, что там только два котла заменили. Вот, поэтому вопросы есть. Здесь, я думаю, Поднимать политические вопросы неуместно, а надо отвечать просто по закону. После громких заявлений о его приближенные вновь зашевелились. Примером тому является вчерашнее заявление Сапары Исакова. Он объявил общественности о своей невинности. Но это его заявление всего лишь обычная в таких случаях попытка избежать правосудия и не нести персональной ответственности за тот огромный ущерб, который был причинен государству. По данным правоохранительных органов, уголовное дело на сегодняшний момент полностью расследовано. И все факты являются тому доказательством. В дальнейшем реализация проекта модернизации ТЭЦ города Бишкек обошла на 386 миллионов долларов США. При этом предложение тебе, компании ТБА в кратчайшие сроки прошло все процедуры согласования значит, под покровительством и давлением со стороны администрации президента в лице Исакова. Как известно, общественность страны была поражена ценами, которые фигурировали при модернизации бишкекской ТЭС, в частности обычных плоскогубцев, стоимость которых достигала 600 долларов США. Специальная созданная комиссия Джигургукинеша такой же набор плоскогубцев закупила на рынке за 2500 сомов и представила эту покупку в качестве доказательной базы с трибуны парламента. Это был лишь один факт того, что цены при обновлении теплоцентрали были явно завышены. Кыргызстанцев неприятно удивили также и баснословная стоимость лифта и камер для обеспечения безопасности. Во-первых, он был завод делом, он работал в администрации президента, он не, не, он не должен был вмешиваться на. Он не должен. Это исполнительный власть исполняет. Человек, ратифицирует, например, а исполнительный власть правительство отвечает. Вот это само это нарушение, я так скажу. Например. Но там дураку ясно. Там первоклассники, там это школьники даже может посчитать и посмотреть. Сколько там завышений? Завышение там сильнейшее завышение идет. Когда счет, счетная палата проверила, когда документы представила, тогда мы уже увидели, сказали, откуда там перевозка людей, например, столько-то миллионов. Административные расходы, например, столько-то миллионов. От потолка взяли и написали. Вот поэтому вышло, например, один полоска опциона в долларов стоит. После заключения специальной созданной комиссии Джугурку Кинеша данное дело было расследовано правоохранительными органами. Следствие выявило, что при модернизации столичной ТЭЦ и использовании 386 миллионов долларов, выделенных Китайской Народной республикой, были совершены коррупционные действия. На сегодняшний день дело рассматривается в Свердловском районном суде. Прокуроры зачитали обвинительное заключение обвиняемым. В рамках указанного дела среди бывших высокопоставленных лиц фигурируют экс-премьер-министры Сапары Саков и Чантуроса Тыпсович. Балдив. В целом судят 8 человек. Мы видим, что они на рынке стоят там гораздо дешевле. Некоторые там завышены там три раза, а есть которые там 10 раз прям. Если он э, 60 тысяч стоит, допустим, оборудования, э, они, они там его оценили там чуть ли не 600, там почти как 10 раз больше. Тут, тут явный, короче, двухсторонний сговор с китайскими, китайскими этими... Э, подрядчиками. То, что масштабные проекты, в которые вмешивался сапары Саков, сопровождались коррупционными схемами, доказывает заявление Генеральной прокуратуры. Так, например, в реконструкции исторического музея один стульчик был оценен в 1200 евро, а 60 деревянных столбцов были оценены в 1137 евро каждый. А вот за две белые фигуры лошадей заплатили аж 28 тысяч евро. Все эти запредельные цены нанесли ущерб казне государства в 101 миллион 690 тысяч 800 сомов. Там одна палка или там, что там, макет какой-то, да, столько завышенный идет. Цена. Вот, тоже такая же история. Завышение идет. Это распил денег. денег воруют, например. И везде, например, во главе сапперсаху стоит. А как его оправдать-то еще один проект коррупционной схемы, в котором нанесли колоссальный ущерб государству, стало строительство ипподрома в Челпунате. Его, как известно, отстроили ко вторым всемирным играм кочевников. И на этом объекте алчные чиновники постарались заработать денег. Так, по данным правоохранительных органов, в результате коррупционных действий с опарой Исакова и других должностных лиц и отсутствия должного контроля за реализацией проекта ипподрома государству причинен ущерб на общую сумму 144 миллиона 52 тысячи сомов. Все эти факты были доказаны и предъявлены правоохранительными органами. Обвиняемые опровергают эти факты, хотя факты, как известно, упрямые вещи. Сегодня все эти коррупционные дела видны как на ладони. Обвиняемые, как обычно, в попытке обелить себя, ссылаются на некий политический заказ. Общественность же уже прекрасно знает и понимает, что во всех крупных проектах, начатых и реализованных при шестилетнем правлении Атамбаева явно присутствуют коррупционные проявления. При этом в целях искажения общественного мнения и дискредитации правоохранительных органов он выдает вот одно, как одно целое уголовные дела, возбужденные по фактам аварии на ТЭЦ города Бишкек в январе 2018 года и коррупции при реализации проекта ее модернизации. Сегодня говорит, что я не виновен. Конечно, это неправильно, но мы должны тут еще знать, что... Кто стоял за э, Сапаром Исаком, он всего лишь э, заведующий отделом внешней политики. Конечно, это все было поручение президента Атамбаева, поскольку он сам признавался, что э, все дела по ТЭЦ это мои поручения. То есть это э, Атамбаев поручал. Есть еще одна обида у Алмазбека Атамбаева, которую он буквально старается навязать общественному мнению. При каждом удобном случае он озвучивает эту свою обиду, утверждая, что якобы это именно он сделал Джинбекова премьером, а потом и президентом. При этом нарочито подчеркивая, что после всего этого Джинбеков предал его. На подобные высказывания Атамбаева, которые приукрашиваются с каждым разом, точно и конкретно ответила пресс-секретарь президента Сорунбая Джинбекова Толгунайста Малиева. Когда бывший глава государства принял меня 10 ноября 2017 года как нового руководителя отдела аппарата президента, сделал замечание, что не стоит в Минске проводить двустороннюю встречу, делая упор на том, что не стоит ни перед кем преклонять колени. Он делился своим опытом по выстраиванию отношений с главами соседних государств. Позже через главу отдела внешней политики он также передал, что нет необходимости проводить с кем-либо в Минске двусторонние встречи. Но джинбеков не мог не встретиться с Назарбаевым. Народ не простил бы ездить если бы Джинбеков не поговорил с Назарбаевым по вопросу границ. Такие шаги нового главы государства экс-президент стал расценивать как предательство. Не будет ошибкой, если скажем, что разногласия между нынешним и бывшим президентами начались через шесть дней после инаугурации. Она пишет, что действительно вот были три кандидата. Атамбаев рассматривал всех троих. И потом, когда уже победа идет в сторону... Сорумбая Джимбека он начинает резко менять свою позицию и поддерживать Сорумбаев Джимбеку. И, конечно, это все, сегодня Атамбаев должен прекратить все вот эти нападки, то, что кандидатура Джейнбекова была поддержана народом, отмечают эксперты. Общество сегодня высоко ценит то, что президент не замешан ни в каких коррупционных делах и ведет открытую деятельность. Как отмечают эксперты, Сорунбай джинбеков и ранее проявил себя как честный государственный деятель и тем самым заслужил доверие у народа. В разных тяжелых ситуациях он призывал народ к единству и миру. Но Атамбаев идет на такие поступки лишь из-за желания нереализованных мыслей манипулировать Джейнбековым, отмечают эксперты. Сорунбай избрал народ. Мы это не должны забывать. Народ понял, кто такой Атамбаев, и поэтому сейчас у него такое состояние. Его расчет на то, что там такого мягкого человека поставлю на президентское кресло и буду творить беспредел по-старому не получилось. Соромбай Джеймбеков все-таки интересы народа и государства поставил выше личных интересов и интересов Атамбаева. Это его разозлило, экс-президента, и он сейчас рвет и мечет. А и с одной стороны, он этот самый, боится его вот, поддельники, которые сейчас сидят там э, в СИЗО, они могут какой-то день расколоться и рассказать там, как все это было, как они брали, как они делили, куда прятали, там все это может стать известно. Поэтому сейчас он хочет вот такой бучу создать и там дестабилизацию организовать. Ну я думаю. У него ничего не получится, потому что я около него сейчас не вижу тех ребят, которые вот в 2010 году, в апреле, стояли там на форуме. Закон в Кыргызстане для всех один. И те, кто совершил преступление и причинил ущерб государству, должен отвечать за содеянное, несмотря на то, какую бы он должность не занимал или имел авторитет, отмечают эксперты. В стране сегодня очень важно сохранить стабильность и единство. И важно не поддаваться провокациям и не разделять народ. Наоборот, нужно вместе развиваться. После вакцинации от столбника и дифтерии в Баткенской области дети оказались на больничной койке. Медики утверждают, что вакцины соответствуют всем нормативным требованиям. К такому заключению пришли специалисты Министерства здравоохранения. Всего, по данным медикам, прививку в школе получили 73 ребенка. Госпитализировали 15 человек. Двое из них попали в реанимацию. На сегодня все дети, кроме одной девочки, выписаны. Кубан Кубанич Продолжат. продолжит. Побочный эффект от вакцинации начался сразу. У учеников поднялась температура, они мели ноги. Сегодня бегемай уже хорошо, она улыбается. Еще вчера у девочки был сильный жар, ломила кости. Началось все после прививки от столбника и дифтерии, говорят родители. Вчера, когда мне позвонили учителя, я была дома. Мне сказали срочно привести необходимые документы моего ребенка в школу. Далее я узнала, что моя дочь находится в реанимации. Она еле дышала, и то через кислородную трубку. Но, слава богу, все обошлось. Сейчас мы чувствуем себя хорошо. По словам специалистов ВОЗ, возможно, имел место побочный эффект, который проявляется довольно редко. Данную вакцину использовали в Кыргызстане 85 тысяч раз. Были ли другие подобные случаи с вакцинацией баткинских школьников, это будет выяснять теперь Минздрав. Небольшое повышение температуры, ну и э, отмечалось небольшое повышение артериального давления. В связи с этим, конечно, э, выехала карета скорой помощи, дети были госпитализированы. Для того, чтобы они находились обязательно под наблюдением медицинских работников. И один ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение 17 часов 10 минут и в 18 часов 40 минут этого ребенка мама забрала домой в связи с удовлетворительным состоянием. Остальные дети в течение с 9 до 10 числа находились, находились в территориальной больнице, были госпитализированы, находились под наблюдением для того, чтобы не было дальнейших каких-либо... Вакцина соответствует стандартам и прошла сертификацию Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники. Завезли ее в январе 2019 года, говорит директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Шинопысова. Вакцина хранилась при температуре, соблюдением температурного режима плюс восемь плюс плюс 2 плюс 8 градусов. Мы вакцину сами поставляем в регионы, у нас специальный транспорт. Данная вакцина в Абкенскую область поступила автора рефрижатором спецтранспорта. Случай в Баткене не должен вызывать обеспокоенность у родителей. Необходимо продолжать плановую вакцинацию, говорят врачи. Прививать или нет – личное дело каждого родителя. Вакцинация в Кыргызстане по-прежнему остается делом добровольным. Но те родители, которые решили привить ребенка, создают подушку безопасности для тех, кто этого решил не делать. Врачи напоминают о последствиях отказа от вакцинации. Те болезни, которые практически исчезли, возвращаются. Каждый год от вакцинации отказывают тысячи граждан. Сегодня на пресс конференции медики заявили, что такая тенденция может привести к эпидемии. Кубат Хуанчпекулурски, Эльде Гукульбеков, ФЛТР, Бишкек. К сейчас это все новости. Всего доброго. До встречи.